Итак, раунд начался. И первые моменты перестрелок уже близки. Вот так вот аккуратно. Ой, какой молотов! Вот буквально парочка пикселей. И был бы у нас уже первый зажаренный соперничек. Лявик минус Имрен. Замен, кстати говоря, так, замены, замены, замены, замен вроде бы как не было. Все те же самые личности играют, ну и это, наверное, хорошо. На двоечку заходит у нас атакующая сторона. В атаке как раз-таки сейчас играет команда Мятежный эскорт. Масяня, уже быстрый ревайв, Косячок успевает поставить бомбу, далее отъезжает. Его, естественно, здесь должны, наверное, поднимать. Тигр Рейтейлинс. по минусу Голубоглазка ответ и это Дефьюз, дорогие друзья. Нам вот такой вот поворот. Раун, Команда Silence раун, раун. повели на второй карте. Напомню вам, что по результатам сыгранной первой карты, для раун, победы и раун. выхода в полуфинал команде Silence необходимо взять еще одну карту. Ну и в случае отдачи двух карт, я, конечно, сложно, сложно представить мне, как такое может быть. Но вдруг, если произойдет отдача двух карт, то на этом закончится все весьма печально для тех же самых. Сайленс, однако, хорошо для Скорби. 3 в 2, но есть медики. Есть медики, поэтому ситуация до сих пор еще как бы не остается столь критичной. Она неприятна, потому что есть, конечно, какие-то трупы, их нужно поднимать. Однако, тут без категоричности, наверное, Лемберт минус лобоглазка. Неплохой слайд сейчас, конечно, сделал Тигр в тайге раунд. И Вражеский это 2-0 Быстро, опять же быстро И как-то вот мне кажется, что не совсем хорошо Складывается ходить на раунд. точку 2 Начал У uh, команды <кх> Мятежная скорбь <кх> Я буду просто целый день мятежная скорбь заб <звы> Забывать 5. Лэмберт, минус косячок. Ну там, конечно, моментальный подъем, по идее, должен быть Что и было сделано еще один минус от Лемберта. Ну, кстати, приблизительно так же, по всей видимости, с подумали, что на точку вторую им <свист> как -то. не с руки, видимо. Решили пойти на первую. И вот это, дорогие мои друзья, удача. Нефилим остается последним. И даже не успевает добежать ни до одного из своих тиммейтов. Его убивают. И на этом раунд для него заканчивается поражением, как и для всей его команды в целом. 2-1. Вот что значит сменили вектор атаки. Вот что значит... Побольше использовали гранат в своей, так сказать, атакующей деятельности. дабл даблкил бреет одного за другим. Но все это, естественно, будет подниматься в дальнейшем. Имрин, кстати говоря, у нас э -э, тоже становится медиком. Все-таки в два медика будут играть. Два медика с одной стороны, два медика с другой. Это действительно, наверное, добавит чуть больше играбельности и реиграбельности. Но э -э, важный момент, насколько сильно сможет жить Маркин ТВ и двоих, двоих кстати забрал, это тоже достаточно хорошая, сильная, про уверенная проделанная работа, но не Раунд дотянул немножко начался. и не сумел забрать третьего, поэтому это конечно нивелирует все старания в предыдущем раунде, ну снова точка 1, видится мне так, и здесь тигр в тайге Наверное, зря, конечно, такой мух пытается исполнить Будучи медиком, наверное, все-таки Стоило удержаться держаться вообще не на первой линии Огня, а куда-нибудь на вторую отойти Чтобы в случае чего быть еще хоть как-то Полезным для команды, но, окей Быстренько тиммейты подняли, и это хорошо Потому что есть еще Нефилим Который тоже попытался Быть полезным и был полезным, что важно Не брен, минус тигров, в тайге Нефилим Успевает и тиммейта поднять, и килл сделать, а человек-оркестр По результату 4-1 не совсем лично мне понятно, конечно, что сейчас происходит Глобально вообще в этом раунде раунд Попытка начали. захвата единички, ну, она, конечно, очевидна была, да, что тут раунд строился под, под единичку Я думаю, говорить даже больше было и не о чем Но вот это стояние под ней и потеря по одному игроку то есть один вышел, погиб, второй вышел, погиб. И что самое главное, они все выходили и погибали. Что не позволяло медикам открываться и делать какие-либо важные э, ревайвы, так сказать. да. То есть поднимать игроков, которые ну, потенциально могли бы помочь выиграть. Смена сторон произошла, были. но Вы у нас все по-прежнему, как говорится, ничего не поменялось. Теперь в атаке просто <laughs> ребята из команды Silence Раунд играют. Начался. И толк, как говорится, они в обороне отыграли отлично Начали играть в атаке В атаке сейчас сыграли тоже не хуже Вопрос, может быть, конечно, Скорбь поймали, так сказать, небольшую дизморалечку Как вам такой вариант? По-моему, вполне себе возможно и такое Ну, открывашка на двойку Причем, кстати, очень улетная открывашка Как вы могли заметить, через центр ребята пробились прошли замечательно, Топа. практически Учали без контактов, убийцы. спокойно Мы как победили. домой к себе зашли и победили и победили дорогие мои друзья вот Раунд начался. тигры просто тигры что еще сказать Видно, опять же, какой-то стратегический подход, да, то есть вот снова мы сбегаем в кишку, да, и через кишку сейчас начнется пробег куда, ну, куда-то, куда-то начнется однозначно, да, сейчас они просто для себя поймут, на какую точку им проще выходить, по секрету скажу, это единичка, она вообще сейчас пуста в данный момент, но, конечно, игроки этого не знают. Но мне кажется, что с таким уровнем, так сказать, игры э, на этой карте Проблемы будут огромнейшие у команды э, «Мятежная скорбь» Потому что, ну, команда Silence здесь по всем своим действиям выглядит как команда, которая, ну, будет побеждать <coughs> То есть они готовы к победе А команде «Скорбь» еще нужно как-то доказать, что они к победе готовы Однако бомба до сих пор еще не поставлена Но времени до конца раунда Минута, поэтому ее можно и не ставить И поставить чуть-чуть позже Пока идут какие-то ненавязчивые размены Косячок отстреливает сразу пару соперников Нефилима и <coughs> Простите, дорогие друзья, и Лявика Есть по-прежнему у нас один Хилер, который запросто может захилить команду Ну и самое время поставить бомбу Наконец-таки И свести этот раунд уже к ритейку от обороны а, Имрин и Масяня у нас там вдвоем Могут еще успеть поднять косячка И поднимают его То есть теперь у нас 3 а, в 3 При этом не успевает Тигр в тайге поднять Никого, Лэмберт, минус косячок Дальняя снайперская винтовка Снайперская винтовка, опять же, это же просто прелесть Это же просто замечательно ну, все, ничего здесь не сделать. Уже, скорее всего, Масяне при попытке открыться. Снайпер промахивается, кстати. второй выиграл. раз не промахивается, Мы да. Вот, а, снайпер... Он и первый-то раз вообще по-хорошему должен был, конечно, не промахнуться. Но там помог слайд, выполненный Раун. Масяней. И только начался. за счет слайда удалось прожить чуть-чуть дольше. Но чуть-чуть дольше это не победите в раунде, да. Это тоже как бы важно очень понимать. Вот сейчас раунд будет, по всей видимости, горячий и интересный, потому что активное укрепление второй точки, и именно на вторую точку сейчас выстраивается атакующее звено, где уже сразу два трупа с одной стороны и два трупа с другой. Начинается подъем, но при этом, кстати Кстати, вот игрокам обороны Это как сейчас подниматься? Будет очень непросто подниматься, а так при этом Вполне себе запросто может поднимать друг что ой, голубоглазка В глаз Тейлинса сейчас просто Керамбитом затыкала, серьезно? Серьезно Минус от тигра в тайге 8-1 Ну, как-то мне кажется К моему величайшему сожалению Что песенка команды Мятежная скорость Спета, ну что-то прям... Потому что, ну, сейчас окей, в следующем раунде будет смена сторон. Что это даст? Что это даст? Это даст, конечно, позиционный перевес, который вполне себе, возможно, не будет реализован. Либо же, наоборот, станет все еще хуже. Если мы вспомним начало самой первой половины, да, то мы увидим с вами историю, которая максимально печальна. Бомба ну, забирается абсолютно спокойно, практически без борьбы. У... Даже аэршот и нефилим у нас вешает. Ну, как бы все. Тут, тут... о чем может идти речь дальше? 9-1. И смена сторон. Ну, два раунда остается взять раунда команде silence Я думаю, они с этой задачей на самом-то деле справятся. При всем уважении к команде э, Скорбь, все у них хорошо. Но нужно работать работать. Стрелки неплохие, двигаются тоже неплохо. Ну, надо как-то больше работать командно, да? То есть, больше отрабатывать все эти моменты. Чаще пользоваться гранатами, быть как-то полезными, более осторожными, что ли, да? Не играть в одного постоянно. Ну, вот сейчас с разменами, видите, вот, ну, ситуация куда более приятная стала хотя бы два в одного, и только потому, что действовали, ну, хотя бы кучно. Да, по минимуму здесь, конечно, что мог было выброшено, они хоть какие-то были. Косячок! Забирает лявика, один на один с Тейлинсом И вот тут вопросец, вопросит Штурмовик с одной стороны Штурмовик с другой стороны Бомба потеряна под единичкой То есть по-любому придется идти под единичку да? Тут Тейлинс принимает решение А не взять ли снайпу Скатывается и напарывается на вражеский дробовик. Ну, вот, по-моему, конечно, сейчас Тейлинс немножко сплоховал. Я понимаю желание вот это вот просто взять и запинать сопернику кое-что поглубже. Но это не всегда хорошее решение, да, потому что соперник к этому же априори тоже может быть готов. Ну и вот сейчас соперник был готов. Можете заметить. Не филим, и не филим. Вот это... Мы проиграли, А, чешуеть, дорогие друзья. Как бы вот не выругаться здесь, дорогие мои. Но вот когда я вижу такие раунды, я просто даже раунду. сказать толком Давайте ничего ушать. не успел. А там все всех перестреляли. Вот она агрессия, да. вот. Но, но эта агрессия, то окей, как бы оправданная была. И сто процентов неожидаемая, как вы можете заметить. Да, никто ее не ждал. У команды скорб просто... Просто случился мятеж <laughs> Если... Нет, у них, вернее, просто случилась скорбь как раз-таки Ну что, 4 в 2 Имрин может еще попробовать заревайвить кого-то Но его убивают И это 11-2, дорогие друзья 2-0 по картам 2-0 И победа И полфинал, в общем-то Достается команде Silence. Именно они удостаиваются честь пройти в полфинал И завтра сыграть с кем А вот с кем а Мы с вами узнаем аж только Завтра, ой, не только завтра, вру, аж только на следующей игре, которая будет в 22.00, следующая игра между а, вот этими замечательными командами. Так, ну, статистику вы посмотрели, я думаю, вам этого более чем достаточно.